И, ну, собственно, мы сюда и приехали, но получился очень неприятный инцидент. Дело в том, что вышли там совсем не все условия, о которых мы договаривались при выезде. То есть договаривались мы о 13 злотых в час, и то, что будем работать чисто сварщиками. В итоге, казалось, мы приехали на стройку, все. Нам предложили работу разнорабочими. То есть там и сварка, и покраска, копание траншеев, грузка, все остальное. Погрузка, разгрузка, ну, то есть все работы. В общем, по разно, ну, разнорабочими. И за 10 злотых в час первый месяц, а потом неизвестно, как пойдет. Мы поговорили с работниками, там некоторые уже по 3 месяца за 10, за 10 злотых в час работают. Условия трудоотвратительные. И, ну, ладно еще на условия, стройка и стройка. Если бы они э, сдержали свое слово о договоренностях, когда мы выезжались, мы сказали, что будем получать 13 злотых в час и работающие со сварщиками, мы, мы бы остались. Но работа разнорабочими на настройки за 10 злотых в час нас не устроила. И мы поехали назад. Сейчас опять мы находимся на ЖД-вокзале города Поле. Я уже купил билет на поезд обратно в Рыбник. В итоге получается, мы потратим достаточно много денег, и так и не найдя подходящей работы для себя. В общем, я там немножко заснял, какие там условия вообще труда, условия, где рабочие обедают, так что посмотрите это видео. В таких условиях люди передеваются, обедают здесь. Ну то есть э, все в грязи, вступить негде сесть даже негде толком. Вон еда прямо в грязи валяется на столу, на столе здесь все. Э, ну, то есть здесь как в свинарнике все равно. пол, сами можете видеть, в кругом мусор. Вот в таких условиях люди трудятся за 10 злотых в час. Ну, в общем, как-то так. Вы сами все видели. Это нас не устроило. Так как мы сварщики с достаточно высокой квалификацией, вот с человеком поехали. И работать с разнорабочими за 10 злотых в час, но это никак. В общем, если мы знали, что будет так сразу, мы бы в жизни туда не поехали. Так что, если вы собираетесь ехать на заработки в Польшу, имейте в виду, что э, могут обмануть вас, в принципе, и нас реально обманули. Не знаю, сейчас едем назад, будем искать опять же через это агентство какую-то другую работу, опять же, в том же хостеле нас поселят. Не знаю, что они нам найдут, не найдут, но суть в том, что мое путешествие по республике Польша продолжается. Я буду снимать все, что со мной происходит, все мои удачи, неудачи, денег уже осталось в обрез. Но буду как-то крутиться, буду держать вас в курсе дела. Я надеюсь, что мои видео в перспективе помогут вам при, при трудоустройстве в Польшу, если вы собираетесь ехать. В общем вот дорогие друзья мы вернулись получается уже вчера обратно в город рыбник собственно там поехали в тот город где мы ну там рядом городок где мы жили в хостеле и сегодня уже приехали на другую работу нам нашло агентство работу ну, тоже агентство через которое нас направило, собственно и на эту стройку. И тут все нормально вроде бы, вот уже расположились, но об этом я поговорю с вами в своем следующем выпуске, покажу, какие тут условия проживания, условия труда. Но сейчас хочу сказать, что такой инцидент неприятный, то, что мы поехали на работу с одними условиями, а условия оказались другие, так вот в этом виноват был сам работодатель, не контора, не фирма, через которую мы устраивались и с которой договаривались о работе а тот поляк который говорил им одну информацию чтобы мы приехали по идее с расчетом на то что уже когда приедем смиримся с тем что там будет и останемся но мы не смирились вернулись ну и вот сейчас нам уже подобрали нормальную работу так что все те из вас, кто заинтересован в работе и жизни за границей, если вы собираетесь ехать на заработки в Польшу, но пока что э, еще находитесь в раздумьях, стоит ли это делать, обязательно подписывайтесь на мой канал, здесь вы найдете кучу интересной и полезной для себя информации э, по данному контенту. Не забывайте делиться ссылками на мой канал с друзьями, также ставьте лайки либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Вот, кстати, ссылочки на мой канал и на мое последнее видео вы сейчас видите в верхней части вашего экрана. Так что на этом у меня все. До скорых встреч, друзья!